Народ, всем привет, скоро стартует боевой пропуск, напоминаю, я разыгрываю 7000 монет, можно немножко сэкономить. И сразу оговорюсь, я никого не призываю донатить в игру, это исключительно только ваше личное решение. Каждый решает сам. Данное видео чисто информативное, ну и первая информация это вы тратите 3500 на покупку и обратно получаете 1800. Ну это так, к сведению. Ну и пока вы смотрите видос, для самых нетерпеливых я сразу перечислю все награды за пропуск, но сначала проверю свою удачу, открывая ящики на этом закрытом сервере. Даже интересно, насколько моя удача совпадает с закрытым сервером. Первым мне выпал баги, как обычно тот, кого я хотел меньше всего. Закон подлости работает, оказывается, и на закрытых серверах. Далее мне выпал мустанг, это отлично. Типит это третий, который хотел увидеть у себя в коллекции. Лично мне данный оперативник понравился, конечно, я хотел бы, чтобы вы апнули, но тем не менее. Ну и последний, как вы понимаете, выпадает не султан. Кстати, пишите после открытия контейнера, что выпало лично вам, будет интересно сравнить результат. Ну для самых нетерпеливых, как я обещал, по итогу вы получаете за боевой пропуск монет 1800, кредитов 20 тысяч, эпический образ Грязли, Зорки или такого в итоге 3 штуки, штаб 1, но довольно-таки прикольный, эмблем 5, дни према 7, контейнер с камуфляжем нефть на случайную коллекцию 12 штук, камуфляж на всех 4 штуки не буду перечислять, контейнер с обычными материалами 8. Контейнер с необычными материалами чуть меньше уже 6, контейнер с редкими и очень редкими материалами 4, контейнер с резервами 2, Эмоции тоже 2, добивание 1, свободный бесполезный опыт 14 тысяч, бустер опыта 20, бустер кредитов 25. Ну и соответственно самая финальная награда это контейнер рекрутера с рандомным оперативником коллекции RESTAN. Надеюсь вам будет именно тот оперативник который вы хотите и вы сможете сэкономить свои монетки. Ну, еще раз повторюсь, лично для меня каждый оперативник получился таки довольно прикольным. Ну а для тех, кто хочет посмотреть, на каком уровне что конкретно выпадает, мы с вами посмотрим полный боевой пропуск. Единственное, хотел сказать, что очень радуюсь, что бесплатная версия стала гораздо богаче в сравнении с платной версией. Но тем не менее, гораздо приятнее купить боевой пропуск и получить и ту, и ту награду. Напоминаю, если вы покупаете боевой пропуск, то у вас суммируется как бесплатная версия, так и платная версия. Но еще раз говорю, это... Ну еще раз напоминаю, это все дело вкусовщины. Лично я подготовился, купился 11 тысяч монет, потому что я буду брать себе всех оперативников арестан. Мне... мне приходится донатить, бесплатно нам их не раздают. Ну и как по мне, если посмотреть на данный боевой пропуск, он действительно получился в богаче предыдущей версии. Хоть он и стал дороже на тысячу монет, но как по мне награды того стоит. Здесь отсыпали гораздо больше, чем раньше. Ну и напоминаю, реферальная программа никуда не делась, ссылочка под видео, заходим, создаем себе аккаунт, отдаем друзьям, пускай они создают, пускай играет, чем больше народу, тем лучше в рандоме. Ну а с вами был Димон, пока-пока, удачи с выпадением именно вашего оперативника.